Сорт острого перца Seven Pot Конго шоколад. Это сверхурожайный сорт. Вот я удалил немножко листвы, чтобы вам было видно, сколько может быть на одном кусту. Посмотрите, какое количество. Таких вот они темные, такие будут продолговатые, быть кубовидной формы. Смотрите, какие красавцы. Это сверхурожайный сорт таких вот шоколадных, с сморщ, плодов. Острота такого перца от 800 тысяч до 1 миллиона. Этот сорт относится к виду капсикум chinense. Капсикум chinense – это сверхострые сорта в основном. Родом этот перчик США. Был выведен из семян семпот Конго гиант Вот Получился такой вот красивый сорт. Этот перчик может достигать 70 сантиметров в высоту. До одного метра. Если в теплице, это сверхурожайный сорт. Очень-очень большое количество плодов у него. Срок созревания такого перца от 200 дней. Растение многолетние. Плоды созревают от темно-зеленого цвета до вот такого вот шоколадного. Вот такие вот, смотрите, какие плоды у него интересные. Очень морщинистые. Почти черного цвета. Вкус таких плодов цитрусовый, с фруктовым ароматом. Вот смотрите размеры плодов. Сейчас я покажу поближе возьмёт. Крестовине растет. Угу, не так просто вырвать. Вот посмотрите в мои руки какой он. Какой у него размер? Невероятный. Вот. Очень большой. Плоды очень крупные становится вот практически если посмотреть чуть ли не черного цвета очень высокоурожайный сорт можно выращивать как в теплицах так в открытом грунте вот у меня все там в открытом грунте уже октябрь месяц а он еще еще подоносит еще набирает сок такие вот красавцы